Я прошу вас предъявить документы Основание ну, Владимирская... на, Назовете основание, Владимирская... а законное у вас основание У регистрационные знаки на автомобиле Давайте, основания. давайте, давайте, основания давайте с кем-нибудь кем одним поговорим не с одним, а с двумя с... Нет, с одним, у, у меня не две головы, головы. Поэтому субординацию соблюдайте. Единственным источником власти и на... Чего? Мы Документы передавайте. На каком основании? На основании закона о полиции. Такого? Ну давайте У проверим. У вас регистрационные знаки отсутствуют транспортно. Давайте, давайте проблем, проверим закон о полиции. Что там сказано? Давайте проверим. Что же там сказано в федеральном законе о полиции? Будьте добры, сошлитесь на статье. Я вам уже назвал, назвал причину остановки. Нет, вы сказали... Я вам назвал причину остановки. Будь... Согласно Будь... федеральному закону о да. полиции. Так. Мы с вами не будем сейчас сидеть и читать. Будем. Вы будем, выполняете будем, требования будем. закона. Или 19 19.3 хотите оформиться. Да что вы говорите. Да. Вызывайте старшего. Давайте, я пока приостановлю. Все правильно. Так. Вы почему что без вы? номеров управляете? Хочу, потому что. Хочете Не хочу. Почему вы хотите Ну, потому, потому что Я не хочу. Значит, не ну вот так, понимаете, вот я не хочу Что вы не хотите? Управлять с номерами А это как так? Возможно, ну вот в нашей так, Без вот номеров между Конечно, ]ми? конечно, конечно. А почему так? Ну потому что я не хочу, понимаете? Мои права Такие являются высшей права. ценностью да, Правильно? Так? Вот, мое право не хотеть С номерами есть. Конечно Чтобы что? Потому что Чтобы что? А тому что? Чтобы что? Да не обязан я человек объяснять То есть... У, у, есть, на вас, у, у меня нет стоит? транспортного средства, у меня есть автомобиль, а до автомобиль ваше, Довожу до вашего сведения так. Транспортным средством автомобиль становится в момент регистрации а -а -а. А -а -а. То, есть, ну. то есть у вас автомобиль не автомобиль. регистрировал автомобиль. В, да, в установленном порядке? Кем? МРЭО ГИБДД а с, чего взяли, что я, а с чего взяли, что я с вашим МРЭО ГИБДД Заключал какие-то договоры доверительного управления? Ну я еще не могу этого знать ну, вот быть так, может, а я, а я довожу может, до вашего свинника Еще по электронной ПТСки вы так. поэтому ездите без номеров А быть может вы, вы насильник? Так, так. А Ну согласно что? вашей логике а с чего? Быть может вы Ну, смотри, ну у вас же есть, есть же чем насиловать, правильно? Mm -hmm. Так может быть вы насильник? Вы же, вы же со слагательным наклонением ко мне относитесь? Вы предполагаете что-то там? Ну, вот смотрите. Вот что? Вам задали обыкновенный вопрос. А вы имеете вообще полномочия задавать вопросы ко мне? Конечно. Какие? Вы полномочия. Знаете, понимаете? Какие полномочия? Товарищ-сотрудник. Так ну. как как вам Какие обращается? вы полномочия? Я же уже сказал. Мужчина, собственно, мимо Александра. Александр? Да. А отчество как у вас? Неважно. Ну неважно, хорошо. Александр? Да. Вы управляете транспортным средством? Я управляю автомобилем. Ну, автомобилем управляете без да. рек знаков, да? да? На установлено на то места, правильно? И? То есть основания сотрудника уже имеются? Никаких Быть может, она у вас зарегистрирована Еще раз быть может. Понимаете? Опять быть может. Это вы раз Еще раз. Еще, приказ раз, дать, еще раз. Приказ касается только вас и лиц, управляющих транспортным правильно. средством. Он Я не лицо. Я не лицо. Я вам уже представился, кто я. Я не лицо. Я не лицо это не транспортное То есть вы не физическое средство. лицо Нет, и это конечно. не является транспортным средством? Нет Конечно А что это такое автомобиль, это автомобиль да? Да. То есть автомобиль не оборудован механи... двигателем внутреннего сгорания э -э Давайте мы не будем пускаться в пространственные размышления, Это По не про... Я закончу вы, вы, вы, мне, вы мне вопрос это задали и Давайте не будем пускаться в пространственное объяснение По той простой причине из мышления что вы отнимаете мой бесценный ресурс время я сейчас заключаю, подождите Я вам напоминаю о том, что каждый сотрудник полиции несет так. персональную ответственность за действие, либо бездействие Согласен. Согласны Сейчас я вам даю договор, вы его подписываете, и дальше мы с вами взаимодействуем, хорошо? Какой договор? договор? Конечно Какой договор? А взаимодействие? Я к вам на трудоустройство не устраиваю А вот вы, а вот вы отнимаете договор. мое время Вы сотрудник частной структуры О, Вы даже присягу с угу. собой возите? Конечно, вашу, вашу Освежаем вам в памяти, что То вы обязаны вы... делать у нас, получается, настолько заинтересованы в этой заинтересован и специально, и специально без номеров ездите, чтобы вот так За... по полу. Нет, Стоять, нет, сидеть, но, нет, нет. уважаемый не сотруд... сотрудник полиции, сотрудник полиции, нет. Понимаете, в чем дело? Я дело... понимаю, у вас хобби такое. Да? Нет, знаете закончу ну, вопрос что? задали, я отвечаю. Вы, э, а? вы э, понимаете, вы привыкли, вы привыкли служить, я не говорю работать, вы привыкли служить по накатанной, но забывайте, что вы присягали. Почему? А присяга? Почему вы решили, что мы забываем? Ну, потому что... Ну, почему Ну, потому что я вам С говорю, что... С вами как-то кто-то некорректно, некорректно обращался. Да вы мое, вы, мое, вы мое передвижение ограничили моих детей. Послушайте. Маленьких еще. Как со сотрудник полиции вправе вас. Да, в... да не вправе вы просто вы так решили. остановить человека. Что, значит, у вас номера, еще нет. раз говорю, вы не вправе просто так остановить да. человека, отнимая его личное время. Ограничивая передвижение. Это нарушение. Еще раз говорю, это нарушение Конституции нет. и вашей клятвы. Конституция не нарушается в этом случае, ни на секунду. Вы я только что сказал вам. Послушайте, это вы так интерпретируете. Нет, нет, вот нет, нет. нет, я довожу до вашего сведения вы еще раз. Что еще Конституция? Вы Я не. Какой СССР? Сказать, С чего да, вы взяли, то, что, что я гражданин СССР? С чего вы взяли, не что не я гражданин СССР? Да, Опять предполагаете? А, я предполаг... предполагаете? а я предполагаю, что вы не просто педофил, а еще и зафил. Я не имею не право не предполагать не так? Ой, ой. А что вы меня оскорбляете, это а? это Называй меня гражданин? Нет, я предполагаю. Так это как а попытайтесь обращайтесь в суд. Да я никуда не буду обращаться. Но почему вы себя так ведете? Вы предполагаете, вы меня обвиняете? Предполагаем. Нет, гос номеров. И что? Куда они у вас делись? Вам вопрос задают. Да не хочу я регистрировать автомобиль. Почему? Ну, потому что я не хочу. Потому что не хотите платить налоги? Нет. Я, не хочу, я не хочу заключать с вашей структурой договор доверительного управления. Почему? Потому что. Я сам справляюсь. Так вы как гражданин обязаны. Я не гражданин. Вы не гражданин Нет. Российской Федерации? Нет. А кто вы? Я человек. То есть вы гражданин АССР? Нет. А кто? Я человек, еще раз говорю. Я не гражданин вообще, в принципе. Ну, то есть граждан ССР? Нет. А кто вы? Человек. Богом рожденного. Богом? Ну, нет, вы, нет, обычно, нет. Граждане СССР идут как богом рожденные, они представляются, и все я просто хочу понять, какой вы. Перед вами человек, я субъект понимаю? права. Человек, норма, права человек, субъект права, который в Конституции Российской Федерации точ, точно прописан. Да, что человек да. его права свободы является высшей ценностью. Вот я реализую свои права. Я не желаю заключать с вашей организацией договор доверительного управления. В виде, в виде регистрации. Смотрите, получается дорожно-транспортное происшествие. И? и что вы будете делать? А вот когда случится, так. вот тогда и будем делать. А, что а вы до тех, вот когда делать? случится. Ну, вы просто объясните, что вы Зачем? Делать? Я не намерен. Я не намерен. Я не намерен. Я не намерен просвещать вас. То есть вас. вы подставляете другого гражданина. Я не да? намерен вас просвещать, потому что я не доделен такими полномочиями. А -а -а. Понимаете, в такими чем дело? Ну, по, ну как заниматься, э -э, скажем так, юридической консультацией. А -а -а, да. Так? да. Даже так. Я, недодел... я не хочу, даже, если даже был бы наделен, я, скорее всего, бы попытался от этого отписаться. А вот вы, напоминаю вам, вы давали клятву. Да. А клятва, по позвольте вам напомнить, это торжественная присяга, торжественное слово. Ну, это в армии мы тоже делали. Там как здесь, так и там, клятву даешь. Так что вам дозволяет ну, нарушать вашу клятву? мы ничего не нарушаем. Я вам пара только пара что показал. Ну, Конституцию. То, что вы показываете, я, ну, я, я читал это. Подожди, Подождите. Вот смотрите, клянусь при осуществлении полномочий сотрудников органов внутренних дел. Уважай, Или вы не сотрудник органов внутренних дел? Замечательно. Но это орган внутренних дел? Да. Да. То есть уважать и защищать права и свободы человека и гражданина. Вот, смотрите. Так. Уважать. То есть, ну, э... правильно, ваши права Свят... и свободы... Я закончу. Я закончу. Я закончу. Свято соблюдать Конституцию да. Российской Федерации и федеральные законы. Федеральные. То есть основополагающий момент все-таки являются права и свободы человека и гражданина. Потом Конституция. Так вот, я прибегая к Конституции, акцепирую. Смотрите, не зря акцептир... там написано и, и федеральный закон. Законы. Они или и, и все остальное. Ну, а че, вы зачем, зачем, зачем же Просто? вы передергиваете? Мы, мы, же смотрим, мы же смотрим по градации. Она же даже подчеркнута. Какая разница? градации не, даже... не Это вы подчеркнули. Это вы выделили. Вы тут даже то правом мастером подчеркивали. Это, это я это? для вас подчеркнул. Ага. Да. Давайте посмотрим федеральный закон о полиции. Давайте посмотрим. Все-таки, что же тут основополагающее? Вот. Правовую основу дельности полиции составляет Конституции Российской Федерации. То есть она основополагающая. Дальше, Дальше, я написано. закончу сейчас, а потом продолжим. Ладно? Пожалуйста. Наберитесь терпения. Я же, я же уделяю вам свое время. Так вот, Конституция Российской Федерации является основополагающим моментом Потом идет общепризнанные принципы и нормы международного права А мы знаем, что принципы и нормы международного права являются составной частью правовой системы Российской Федерации Согласно статье 15 пункту 4 так точно. То есть если же у нас возникает какой-то прецедент, то и является нормой международного права в приоритеты. Даже ну Конституцию да, уходит на второй план. Прецедент, а у нас уже прецедент. А у нас что-то а У нас что у уже прецедент, есть? господа. То, что вы не И он, и он, да, и он и что видео что фиксируется. Я еще раз вам повторяю. Я гражданином не являюсь. Упомянутых вам, вас, э, вами республик, там, э, стран, еще там чего-то образования. Какой я, я не гражданин в принципе. То есть вы не имеете гражданства? Я не давал присягу никакой стране, да? То есть То есть от российского есть... гражданства вы отказались? да? Можно закончить? В соответствии со, э, с федеральным законом 62 о гражданстве Российской Федерации, я не обращался ни в гражданство Российской Федерации, ни в какое другое. Понимаете, в чем дело? И на это есть документ официальный, выданный э, МВД Российской не, Федерации. Не, не, да. Поэтому, а, дальше уже, вот такой вот федеральный конституционный закона находится только на самом последнем месте. И я вас призываю, как людей, которые давали присягу соблюдать Конституцию Российской Федерации, опять же общепризнанные принципы и нормы международного права, быть в приоритете, держать вернее в приоритете вот эти вот нормативы и не нарушать права и свободы человека. Никакие права не нарушаются. Ну как Никакие, не нарушаются? Не не других граждан в данном случае. Но каким образом? Я за граждан сейчас не говорю. Я говорю сейчас за права человека, товарищ права лейтенант. права человека, тоже да. нарушает. Ну почему же? Просто не вы решили, что вы выше. Нет, я не решил, что я выше федерального. И Нет. вы только ссылаетесь на Конституцию, хотя федеральный закон не противоречит Конституции. А, товарищ лейтенант, в федеральном законе сказано про граждан и лиц, верно? Да. Вот. Я еще раз вам говорю, гражданином я не являюсь да Лицо... Вы хоть какой-то документ -то предоставьте А зачем вам новый документ? Посмотреть, кто вы есть вдруг а, вы в а вдруг, еще раз говорю, вы нечто вообще такое несущественное Что даже не имеете права одевать эту форму А вдруг? То есть я, э, скажем так, совсем сумасшедший Я еще с двумя детьми сзади он пристегнутыми, вижу, да, да. находящиеся в розыске, да, вот это вот, вот это вот все. То есть вы настолько э, заточены вот под это понимание, да, что нужно кого-то схватить, а не предупреждать. Я, кстати, Почему? хочу. Замечательно. Предупреждать у нас сейчас, например, профилактика ведется. Замечательно. Так вот, вот ловите этих мерзавцев Какие? и наказывайте. Какие? А против которых вас, направлена профилактика. А прав... человек его права и свобода, является высшей ценностью. Есть, я а вам вы напоминаю. Я человек, да. У вас вы обязаны да. признавать, защищать мои права Я согласен Вот и ну, все то есть, а Вы у нас пользуетесь таким Даже не знаю как выразиться Без а? лимитом на нарушение и, Нарушение? И а намерения. что я нарушил? У вас номера должны быть Кому, Кто обязан их устанавливать? Ну, при регистрации Кто обязан это делать? Гражданин Российской Вот и все, Федерация. вот и все Кем гражданин. я не являюсь? Ну я же не знаю, гражданин вы или не гражданин А, то есть вам документ уже показать? Покажите И едьте дальше кто Отлично вас, кто Ладно, вам, кто хорошо, вам товарищ лейтенант Специально для вас я иду вам навстречу да, Я вам покажу, что моя персона ну, Как, и, как, и, как и я, гражданином Российской Федерации ну, хорошо, не является давайте, Вы сказали хорошо. Покажите документ Отлично Сейчас я сделаю. Специально для вас, товарищ лейтенант, еще как вы, людей не встречал. Ну, интересно пообщаться. Поговорить. Вот если бы мы встретились за чашкой чая в каком-нибудь кафе, вот располагает беседа Я, конечно, я просто езжу, у меня там сигнализация, хреновость я чувствую. Товарищ ждет. Сейчас я вам покажу, джентльмены. Товарищ полицейский. Более того, скажу, это имущество общины. Для вас. Итак, я вам вручаю документ для ознакомления из своих рук, в котором говорится, что персона, то есть выдан он Министерством юстиции, как, ой, Министерством внутренних дел, Министерством, то есть что имеет ее международную легализацию, о -о -о -о. вы же знаете, как, вы уже окончили высшее образование. Так вот, по имеющейся учетом в числе лиц принятых в гражданство Российской Федерации, вы не значитесь. заявление о вредении гражданства Российской Федерации, то есть в основном порядке, не обращались, то есть. Управление не располагает сведениями о вашем выходе или КССР. Понимаете, в чем дело? Вот эта персона, которой я владею, она не является гражданином Российской Федерации, не является гражданином а, Советского Союза. Так, но подскажите, пожалуйста, Александр Сергеевич. Нет, мы... я вам просил обращаться Александр, ко мне Александр. Хорошо, да, прошу прощения. Товарищи, а сэр. как я? мы можем понять, что я? Это... Я? это... я? Да. Отлично, хороший вопрос. Позволите в За... руках подержать, я вам верну. Да я, конечно, не сомневаюсь. Вы же выше ведь император, правильно? Взять и отобрать. Я вам покажу другой документ, выданный Российской Федерацией. кто я, ладно? Товарищ лейтенант, да, товарищ Молекулярно-генетическую документу Да, он также постелирован, как вы понимаете. У вас это что, это что ли? Да прям. Нет, нет, нет. Это красный черники. Так вот, специально для вас. Почтите слух, если не трудно, а я без очков сейчас я снял. Так, позвольте? Это очень дорогой документ. Не волнуйтесь. Да не волнуюсь. Подозрение, Нет, кого фотографическое ну, изображение? Что, изображение? Давай, Имущество. Все, поехали, нужно на АЗС гражданина. Кто? Товарищ лейтенант? Кого отпускай? А, ну не гражданина. Человека. Человека. Благодарю вам. Ну, теперь складывается небольшой пазл, правильно, товарищ лейтенанты? То есть я вас не обманул нисколько То есть это тоже выдало Российская Федерация, Причем это имеет правило, эстопили, как вы понимаете, люди, получившие высшее образование Три организации признали то, что я, это я И я на самом деле не являюсь гражданином, либо каким-то там другим лицом Я есть человек, там исследования проведены специальные Да, вот все, маркеры, пожалуйста Самые ключевые, обращайте ваше внимание, что вот, забор крови произведен у кого. Прочитайте где-то вот здесь. Вот. Угу. Вот, забор крови там, произведен у кого. То есть, у кого Вот, То есть судебный медицинский эксперт э, точно определил. кто. А, предпоследняя страница, там фотография с, э, в момент забора крови. Предпоследнюю, обратите внимание. она большая такая. Да, я увидел. Благодарю вам за Александр, компетентность. Не смею вас более задерживать. Благодарю вам за, за компетентность. Всего вам доброго, здоровья, долголетия, счастья, радости и доставки. До свидания.